Всем привет, это начало нового влога. У нас праздники. Сегодня мы едем в кукольный театр на елку. Э, Чего? Э, э, кукольный? А какой там не кукольный? Там в комедии. Mm -hmm. О, культурироваться. Пожитки. Пожитки. Новые. Мы каждый день, короче, мы дарим какие-то приколюшки. Сегодня мы решили. Вот. вот так, типа, пока мелочи. Okay. Максим, пошли одеваться. Собираться. сбрас. <ш consumed> Беспалево. Я всегда без спальни, блядь, чтобы машина кинул, что их. Одеваться. Или кому мне, сюда. Прошу вас. Ты все сделал? Везде сходил? Да. Yeah. Точно? Да. Все везде проверил? Все да. везде выключил? Уверен? Да. Мне кажется, нет да. Нет. Ну-ка, проверь все везде Вот, мама, приставушка-то какая О, пачки А еще проверяй Что-то не сделал, не буду говорить чё. Спасибо <связь> Сразу пыльник их откинул. Дарк, смотри. Я так и думал, что сейчас подъемка из А это что? Это, это носки новые. Это блин. Он светится в темноте. А -а -а. Я буду... А можно... Давай распаковывай. Мы его сейчас сможем. Стой, а можно простилку? Иди подушки будут такие же, как я сейчас, а при этом я буду укрывать Посмотрим. Давай. Его сейчас можно положить и пока нас нет он зарядится. Ты придешь и он будет светиться в темноте. Да здесь все звездочки, они светятся. Причем реально очень сильно светятся, мы проверяем. А дальше что? Что там еще ты? Ну, это что? Нам а это футболка. Вот Вау! Спасибо! Кто это? Точно! -то... А? Спасибо! А! Ну я понял! Пойду в новую нашу сыпалку высыпать! Она уже просто не помещается нигде! Да вон там помещается немного! Давай! Я пойду пока тебе заправлю! Кровать ты высыпай! Я хоть... Ну хотя раньше в, в новую сыпалку делай сыпай, прям вы ее Вы как-то много, даже мне понравилось Пусть надо, посмотрим что-то много? Да, нормально Еще такая же на кухне стоит, что больше Ты там милости Та-та-та-та-та-та Поднимай Мне сейчас плейер заправлю Подожди, как он будет на мать ну, Подожди Тут у тебя миллион хагиванников. Иди пока одевайся. Я как раз я заправлю. Так я заправлю, я тебя позову. Иди пока одевайся. Сейчас оп, маленький. Я один. Да? Я Че? Он должен быть как раз прям под... Не а, считай. Нет. Да. Вот я говорю, надо было больше. Ты что, прям срезал? Здесь... Все эти Даже Мы сейчас пока катаемся, пока ездим, они все зарядятся. Да. Придем, и они так будут светиться. Нормально, да. хорошо. Похоже на детскую кухню? Да. да. Да. Озагнутся этими чудиками. Да. Это Хаги-Ваги, это мук это кисеницы, а это, это... Папа, папа длинные ноги. Что? Она Можно? Вау, как красиво. Я хочу укрываться, когда спай будет. Нет, ну вроде нормально. Да. Ну, короче, они потом должны будут светиться в стенде. Да. Все, оставляем, что-то не бежим. Не, нормально, мне нравится. Все, все. все, сейчас собираемся и едем. Шлепайте, я Время, кстати. День космонавтики. есть. Очень рад. Да, погнали. Вот такой сугробик получился за ночь сейчас очищу вон они уже уйдут очистим и поедем еще на мило конечно нормально давай помощник выше молодец первый раз в жизни очистил Как у тебя круто получается. Но мы так опоздаем. Да. Давай, а то елка как бы ждать нас не будет. Красавчики. Два. Третий уже внутри греется, сидит. И ну снегу очень много намело. Прям вообще. Прелесть. Я тоже немножко приняла участие, просто пап не снимал. Но я тоже чищу <смех> Чистим и едем Первый раз я вижу, чтобы уборщики Прямо вот типа друг за дружкой Каждую полосу вот так чистили офигеть Классно Никогда такого не видела А мы хотимся. Вроде даже не опаздываем Будут если только проблемы с этим так. Да. Смотри, да. Кон Конечно тут если только будут проблемы с парковочными местами. Но если что, мы просто с Максюхой пойдем на гуляние все вот эти за полчаса перед представлением. И у будет 30 минут найти себе место парковочное. как то я не знаю. Я такая вроде как бы довольная, но мы еще не выспались. Мы поспали 5 часов где-то примерно. Ну ладно, давай. Как мы приехали? Волшебное! Девочка зашла. Спасибо, спасибо, ребят. Давайте, наверное, первое пожелание, которое я написал на новогодней открытке. Желаю всем крепкого здоровья. Еще какое-то дополнительное Да, да, да, с да, да, Да, да, А -а -а -а. Максим Баяко. А там не на еще рано, еще минут до начала. букет букет а букет, а букет за соком попил сока и сидим ждем когда начало представления это не он. хочется уже чтобы быстрее все началось как-то не очень сидится Маску показал. Золотая маска. Маска. Все прикольно. Сейчас вперед дойдем. Расскажи Тут, короче, как? Да нет ничего, красиво, классно. Тут, удоб... тут кресло удобнее, чем там. Да, прям... Сейчас нам дело не уснуть бы. Ждем представление. Ну, по-моему, тут сцена больше, да? Ну, она больше, конечно. Сильные надо громче, чтобы и долго подряд. Не работает. Не работает, сломала система. тебе удобно. Нет, говорит, это работает. Да. Можно сейчас а еще раз я всех мало хочешь докажу. Как-нибудь один из детей начнет. Я продумаю и все начнут хлопать. Погоди, погоди. Надо поймать момент, когда кто-нибудь начнет хлопать Все, я привычная. Папа, как тебе театр? Да пока никак, вот ждем. Да вот. Все темнеет. Начинаем. <клых> <клых> Только зацените, сколько здесь актеров. Просто прекрасно. 13 или 14. 14. Вообще. Ну, <клых> да, <там> Круто <Jennifer> вообще, да, Максюха? <клых>, тебе понравилось? Иди ко мне. Как тебе это Это интереснее, чем предыдущая. Дорогой продукт. Ну, По-моему, это самая лучшая елка, которую я Драма хотели. Мне в том году понравилась. Чуть-чуть не. Мне вот это вот больше понравилось. Здесь прям такой подход более профессиональный было очень на выход побежали кто там будет вышли мы давай давай вещай прикольно очень много актеров очень костюм крутой да да ну типа из того что где мы были обычно новогодние елки там 3-4 каких-то персонажа в основном а тут 14 с одним из этих дяденьки мы были на съемках LX24. Короче, машину оставили там же, решили ее не брать. Сегодня платные парковки бесплатные, ну, в сегодня праздники. в празднике, да. Праздник. А сейчас мы теплым во вкусную В Макдональдс. В вкусную В Мак. Вкусный вкусную Ну, В Мак, да. Но Максиму вроде понравилось. Он говорит, поначалу было скучно, мы тут шли рассуждать. Странно, странно то, что сразу Дед Мороз вылез. Обычно в таких сказках Дед Но Мороз она под конец, да? Интересная. Не, мне понравилось. Хорошо. Но вот я в какой момент понимаю, что можно по цене за билет чувствовать разницу в представлении. Да. Хотя, кстати, в выходной в кукольный стоимость такая же, как сюда. Вот как я купил. Я купила в кукольне тогда за 350, а если бы мы пошли бы в субботу, он бы стоил так же 700 за билет, как и здесь. Ну, как бы есть, да, колоссальная разница там за эти деньги. Вот такое чувство, как будто прям эти костюмы новые все такие. Ну, и либо прям следят за этим, либо прям новые-новые все. Ну, да, прям хорошо. Да. Мне это нравится. На улице мерзко сегодня. Народу такой очень, да? Да, народу прям кошмар. А время? Так, да, здесь такая площадочка пустая, а туда дальше прям бах. Короче, топаем, кушать, береться. Далеко-далеко. Вот. Да. Далеко-далеко. <смех> <смех> вот, что удумал, Мальчик. Что удумал? Что, думала? я хочу подогнать ее. Ну, мы заснимем. <смех> О, прекрасно. <пишись> Мой братишка. Он стоит тут. Все, отлично, поем. Честбургер или двойной честбургер? Да, мама доказывать. Мы уселись мы в Макдональдсе. Ой, ну, такой страшный человек сидит. Мы, блин, да. минут 10 из него место. Да, вот Дальше есть какая-то кабинка. Вот он сидит там, воняет. Вонище прям, ой, страшно. Вот, мы ушли Мы убежали сюда. и вышли место. Вот наше такой диванчик вкусный. Домочеку. Чизбургер или двойной чизбургер? Чизбургер. Что-то я в последнее вам... время ужираюсь, прям беру все время себе два бургера. Один нормальный, другой так чисто. Хлюб-хлюб. Соус, какие-то надо, пока взяла два сыра. Да, посмотрим, какой. И Давай тысяча островов. Фу, Фу его никто не будет есть, кроме тебя. Видишь, как Хороший цена высоток. увеличилась у нас. Появились за... обеды детские. Короче, максимум мы взяли коктейль-клубочный картошка-фри чекен -бургер. У тебя обед с картошкой фри биг с сырным соусом, апельсиновым соком. И у меня картошка по-деревенски, сырный соус, спрайт, вроде все. Сырный-сырный, так, два сырных соуса, чизбургер, наггетсы девятки, кисло-сладкий соус. Все Охренеть, взяли? да. Как тебе представление, расскажи. Зачем спрашивать в третий раз? Ну так ты на камеру не рассказываешь. Круто. Кто из героев понравился больше всего? Что Перечислить всех? Что ты вспомнил? Мне понравились четыре года, они смешные. Угу. А еще кто? Как будто на запросе. Назови, все мне понравилось. понравился дядя с фонариками, только единственное, он в глаза сильно светил. Да, Но мне... так, дядя прикольный. <гас> да, мне понравилось. Ты видел, как у него борода? Прям? Это Нет, его прям борода. Это он понравилась... прям сбривал бороду себе. <гас> да. Там прям видно, что у него здесь растет <гас> борода. Мне понравилось. Нам. еще огонек. Огонек понравился? <гас> да. Круто. Что, ждем еду? Да. Татанов теперь, татан. Мы первый раз взяли Kids Combo. Да, о, дай посмотрю, мне а, интересно. Мне, мне, мне, мне, ну а что это? Сейчас, это просто какие сейчас. Там в комплекте, видишь, в другом совершенно стаканчике, не в белом, ты. идет детский коктейл. Это тебе, Максим. Я, я шучу. В последнее время заказываю апельсиновый сок, Еще нормальная тема. Первый раз себе взяла воду без газа. Просто вода, смотри, без всего. Это спрайт это. Не уже... факт, что я не пробовал такой. Как это был, который Похожа не спрайт? спрайт, а другой. Севанап. Типа очень похожий, да. Лен. Ты мне покажи Покажите вот этот игрушку, бокс да. и все. И Что, там? У пак, и все. что там внутри? Соус, оус. Моя да. игру что, я первый. Это я. Для Это ]もの... моя, потому что. Это мне. Я говорю, дай папе, он вот, ты не расстроишь. Я покажу, ага. что да. тебе все Как раз я сейчас все распакую, пока ты тут не все распаковываешь. Помойка отлично. Открываем. Горячий, подожди. А, о, тут в Там лабиринты сколько? всякие. Да. Будем дома смотреть. Тут, ну, в лабиринтах. Там, да. Прикольно. А можно да. кусать? Да, только мне кажется, он горячий. Какие разные. Круто я взяла себе другой бургер как всегда Новый? Ну, с курицей это чикен премьер да он сыр я оттуда только вынула помидор а кетчик не узнал кетчуп забыла я в один раз устроила дома такие слезные истерики я прям сидела и плакала что у меня не вкусный бургер я ненавижу кетчуп и помидора иди поменяй Это О, очень вкусная соленая картошка. Все, можно есть. Попробуйте. Очень соленая. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. А у тебя спешл У тебя тоже. Вид двойную чизбургер. Это не А что это? А ну все, радуйся. Не вкусный все равно. Объелись, конечно, вообще пипец. Очень много домой пришлось тащить. Максим, да. ты даже сок не выпил. Сок даже не помещается. Нет. Мы Сильно сейчас хорошо. куда? Мы сейчас нам надо. Он хочет на танк. Нам надо до машины. Максим, там... может, ты не хочешь на танк? Зачем до машины? Может, ты не хочешь на танк, Максим? А? Что? домой спать. Пять я сейчас. не буду чем спать. А, а что ты будешь делать? Играть, а мы спать. Играть тоже будешь? Хороший вариант. Ты, ты будешь играть, а мы будем спать? Да. Серьезно? Да. Мама, там... <свят> Мам, быстрее, пока соглашается. Быстрее, поехали. А -а -а. Не, ну, блин, из-за того, как бы, на самом деле... Мы когда там мы были... Мы были... Когда мы были в прошлый раз... На... Ща, я говорю... Когда мы были в прошлый раз на елке, мы именно так и сделали. Максим играл, а легли спать. Поэтому ролик пошел по одному прекрасному месту, его пришлось удалить. Давайте хотя бы в этот раз мы так не будем делать. И придется через силу скакать прыгать и веселиться, и что-то делать. Потому что если мы тебя прием домой ляжем, как бы бессмысленно выкладывать 10 минут, как мы сходили в театр и пошли поели. Наверное, да? Конечно, конечно. Плюс мы были на танках, но мы же не засняли. А если мы не засняли, значит, такого не было. Правильно? Ты. Смотри, как светло на улице. Что? Понравилось? что Мы в машине. Холодно. Мы схватили кое-что. Красивое. Главное, сейчас пока достаю, не сломай. Это ежи, и это мыло ручной работы. Мне не нравится, что у него, какой пузон. видишь, какое-то сырое. Из-за чего такое? Ну, может, снег попал, да, вот, сырое. Прячем туда, и потом дарим бабушке, как всегда. Бабушка у нас фанатка ежей. Надо сейчас определиться, куда ехать. и хотим куда-нибудь чего-нибудь приключения на одно прекрасное место надо решить где мы будем искать эти приключения ты нам разрешаешь да да может покататься а у нас нет ничего там в августе куда ты придумал? что мы туда уже ездили где-то мы даже видел Лицо самом... попроще сделай. Самой... Угу. Вот. Если что, там хоть горка, у нас в Антрушке есть пару раз, может, вообще прокатиться. Да, там где мыльцы, никто не помнят. Ты какой-то серьезный, ну ка давай. это мне просто груз дела, Все, ехать? поехали. И в Вайлдберрис штука пришла, можно забрать бой. Так, при Шапку можешь снимать, машина нагрелась. А мы будем в Байлдер, или потом Вайлберс. Потом. В Вайлдберрис можно хоть в 8 вечера ехать. Короче, едем на челкоске. И понравится поедем дальше. У нас прям желание куда-то погонять. Все. Пять. Секс. Давно такого не было. Прям солнышко слепит. Ладно. Ой. Скажи, пожалуйста, почему ты не захотела брать ватрушку? Потому что там не факт, что там что-то есть. Вон люди с ватрушками идут. Нет. Они вот. только что тебе сами скажут, что они в первый раз пришли. Ну что, идут же, значит, знают. Да. Значит, ну, ну типа, не просто так идут. В надежде, что там тоже есть, зачем идти брать. Если не факт, что там даже можно... Ну ладно, если что, сходишь в машину. Ты что говнишь, не пойми. Я не говнюсь. Так холодно, на самом деле. Вообще на улице, Но красиво, правда. Мы сейчас как раз ехали, такие, блин. Как можно вообще дома сидеть? Надо что-то делать, надо куда-то ехать. Нет. Ой. Товария, Ой. пойдем. Да что ты как бы? Ой. Товария. Вот, и, короче, типа, как же дома скучно, надо куда-то гонять, ходить, смотреть что-то это. Вот поэтому мы пошли гулять, смотреть, ходить. Что-то это. Да. Помнишь, мы здесь в А здесь вот этого не было. Вот этих вот, постройщиков. Нет, я был. было. Куб Помнишь, мы в с тобой на кубе? о какое дерево о куда мы приехали о, какая жена. о какие мы молодцы максюх там себе по полосу препятствий придумал какой кадр красивый все какой цвет коры бахну и вообще красота и давай слоумо сейчас пойдет тоже есть, кстати, он там один сидит, по-моему. Да, он сидит один. о, -о, -о, -о, о, -о Черешка. для нормальной. Я говорю, рыбаки есть, прикинь даже здесь. Да. У меня раньше дед сюда Ну вот да, оно. Ну. Молодой, молодой. <связь> <Иди на камеру. связь> а. а? Похож. Опасен зелье. <связь> А Деревья такие лысые. Блин, мы тут ни разу не были зимой. Круто! Да, там фотографируют или что? Чего у них там такое? Не знаю, кто сосед. Хотите... Вот такая И красота. Все лежат из-за мелов. Вон ты спрашивал, куда катаешься? Вон катаются. И вон оттуда катаются. Но это небезопасно. Ага. Вообще. С условием того, что ты можешь просто отбить себе что-нибудь, это очень высоко, и там бугры. Ага. А на льду, так вообще, ты видел, как там замерзает? Да. Мы, кстати, были, когда маленькие, мы катались не на ватрушках, а на ледянках. У нас одна девочка расколола копчик Ай. на ледянке. Просто подскочила и упала прямо вот этим местом. Поэтому я максимально против всех этих штук, и я очень сильно боюсь. Вон, ну посмотри, как дети летят. Там можно переломаться нафиг себе. Я хочу попробовать. Я предлагаю. Погнали обратно. Что-то холодно уже. До Куда до конца? Ну вон до конца до клосовки, да, обратно. Пойдем. Пойдем, прямо. Пойдем. Ничего. Холодно, такой гулять. И все. Так, камера быстро разряжается на морозе. Прята ее. Это третий аккумулятор уже. Прямо. Чтобы вдруг что-то интересное будет. Прячь бесполезно она все равно вы даже в кармане разрядится пятый пятый все дошли до конца дальше мы наверно не пойдем уже пойдем. а гора с которой все катается я приближу сейчас духовно пойдем дальше О. Еще сейчас, кто поедет кто-нибудь поедет кому-нибудь давайте скатитесь Пойдем как раз Сейчас я засниму, кто-нибудь кто поедет. Леш! Че ты? Он хорит? нырнул. А что за вас кричи что ли? Чтоб ты снимал. <свист> <свист> <свист> У него там резинки не натянуты. Натянуты резинки. Все хорошо, Всё хорошо Максим. Сыщик Энергичный ребенок. Максим сыщет кто <свист> Подожди, сейчас не искать, я засниму. Игорь. Ну, кто-нибудь, давай. О, вон, поехал, поехал. <связывая> <связывая> Там внизу прям каждый в угор Я говорю, это. Плавней спульс, было нормально было. Пойдем. Слепаем греться. Вот так чтобы мы пробегали. Чтоб тихонько, Лесень, тихонько, мама, быстро бегать не умеет. После не <связывая> Очень, очень холодно. Мы прогулялись минут 15, да? На Мне очень жарко. Потому, что мы с тобой бесились. Короче, мы набегали, замерзли. Сейчас греемся и едем в Валберри забирать заказ. Холодно-холодно, но ничего. Я с тобой не горячо. Едем. Теперь, теперь прозвище надо дать. Саша ВДВ. Там прям миллиметр. Прыгнул, даже не подумала. А почему ну, ВДВ? Они же прыгать, не думают. Раскроется, не раскроется, спрашивают. Сашу не будем испытывать на прочность. Подъехал прям довольная. Что там несешь? Ага. Я уже думаю, шторка-то без этих, Я без поэтому косяков. тоже решила посмотреть. Вешать будем все потом, поэтому могу сейчас показать, быстро наплевать же всем, никто не едет. Мы можем посмотреть, а вешать мы будем все потом. Дорогая сусранка. Она прозрачная будет. Да почти. Брак. Ну она будет прям прозрачной. Сиси-писи. Ну, я думаю, хорошо будет мы поменяем. У нас идет просто черная дуга. Yeah. И черные колечки. Все, гоним. Валя, согреться. Держим. Да, они будут спать. Все, Максим? Они будут спать, походу, а -а -а. Не гладить, не отжимать вот эти принца, кольца а -а -а. в комплекте. Красиво. Устойчиво к не нанесли. Или мы тут собрались сделать... В посаду в ванной? Ага. Ох ты! Я так тебе помнишь, говорила, что в этих будках люди живут? Там прям люди живут. Их там 5 человек. Вот в такой будке люди живут. Кошмар. Короче... Это называется дри. Видишь, аж сейчас мужик то рус. Вот как короче решили сделать мини-мини такой типа украшалку в ванной поэтому заказали несколько штук вот э -э и все придет тогда соберем в одну кучку и с ними ты... а ты ч окно мне тут распахнуло нам там машут крутяками зачем она махнула Потому что ты добрый ты уступил ага. короче заказали несколько штук Одна уже пришла, мы даже ее собрали на видос, когда не смотрел. Да что ты будешь делать? И еще раз покажу красивый балкон. Показывала в другом видео, покажу в этом. Очень нестандартный, непонятный, но интересный. Так вот, одну штуку мы уже собрали в прошлом видео. В каком прошлом видео? Что мы вчера делали? Катались на латрушке. Вот вот там, вот в конце видео, мы собираем какую-то нево-модную сушилку для белья. И вот а, должен прийти еще набор а, для ванны. Вот эти вот там ершики, щеточки, все вот это вот, как оно стоит. Стаканчики, мыльницы, штора пришла. Потом тугу заказали новую, вот этот именно, на которую вешается эта штора. Что-то еще. И на дунитаз полка должна прийти. Я ее вообще еще не заказала, потому что ее нету в черном цвете. И вот когда все-все-все мы это заказываем, все это придет, Бегло, покажем, как мы решили украсить ванну. Не ремонт, но должно получиться чуть-чуть не А сейчас едем домой и будем греться, валяться, смотреть мультики. Может быть и снм на часик на полтора. А потом снова вернемся. Правильно? Или ты будешь играть? Я буду мешать вам. И чем более он меня будет мешать. Ты не будешь нам мешать, если захочешь, приходи. Можно нам поваляться Конечно. Спасибо, если что, приходи. Мы расправили оделочку. Мы не до конца расправили. Мы просто, чтобы мяга не побыла. Я я буду смотреть марсианин. И грец. Алиса, включи марсианин. Потому что мы запускаем пляжки, ручки, ручки, пятки Мы что-нибудь смотрели? Там. И конечно же тихо Алиса, стоп! Там уже полфильма, два часа пятнадцать минут идет. Угу, mm -hmm, класс Короче, мы поставили будильник на шесть часов, это если вдруг не дойдёт Вот он, дурак, Зачем? Мы бы показали, как он играет, он играет Все, как? да все уже видели Да что ты меня перебиваешь вообще? Ну что ты? Ну давай, расскажи Грец. еще Греться буду Будешь греться? И смотреть кино А, а если раз. усну, встану в 6 а если не усну, встанем раньше Пойдем делать дела Ну вот это сегодня день тюлень, конечно Ну как? Вот, че, нифига себе, встали в 8 утра день тюлень Пришли домой, время полчетвертого Да? О, Алиса, включай. Да, какая система? Да. Давай, запрыгивай.